Здравствуйте, меня зовут Елена, и вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу вам рассказать вот об, о такой обработке края. Можно применять в любом изделии, где вам она подходит. Специально сделала обработку контрастной ниткой, чтобы было все-все вот наши нюансы вот все было видно. Можно обрабатывать как по прямой, так и уголочки. Это у меня был просто связан образец, и вот я на него. Сделала обвязку. Немножко вот здесь у меня гро растнулся, потому что белая ниточка чуть толще, чем сиреневая. Так, вот так выглядит обвязка с лицевой стороны. Вот так она выглядит с изнаночной стороны. Тоже все очень аккуратно. Это что-то на вроде кетлевки, но без иглы. Для обвязки нам понадобится спицы круговые, крючок. И для того, чтобы мне удобнее было вам показывать, я буду свои петельки снимать на ниточку. Игла нам нужна не для пришивания обвязки. Начинаем. Начинаем набирать петли. Начинаем набирать с лицевой стороны. В каждую нашу петельку мы просто набираем Начало немножко неудобное. Просто набираем петли. Набор петель мы начинаем с лицевой стороны. Набираем в каждую петельку до угла. В угол, вот в угловую петельку, мы делаем 4 петельки. Сейчас вот наберу до угла и покажу, как я делаю набор в уголочек. Дошли мы до уголочка, вот наш уголочек, и набираем спицы для уголочка вот так. Петельку набираем, потом накид, опять в эту же дырочку вывязываем еще одну петельку, накид и еще одна петелька. Здесь у нас получается в уголочке 1, 2, 3, 4, 5 петель. И продолжаем дальше набирать наши петельки так хочу сразу сказать вот здесь вот у нас петельки кромочные с этой стороны мы здесь набираем в каждую а вот с этой стороны чтобы вот у нас не получилось вот такого же растянутого края как у меня я здесь просто не подумала об этом мы набираем здесь не в каждую петлю а провязываем 4 набираем то есть в каждую 4 набираем петельки пятую пропускаем. Опять 4 мы набираем петельки, пятую пропускаем. Там, где у нас мы набираем с, кромочного, с кромочных петелек, мы вяжем в каждую петельку. Набираем наши петелечки. Так, немножко образец у меня получается большой. Так... Каждую петельку очень... Вот у нас видно эти хорошо петельки кромочные. И вот так мы набираем. Еще раз прошу прощения за стук спиц. По-другому пока не получается. Так, вот набрали мы до конца. Так, еще одну петельку здесь подберу. Набрали мы петельки до конца. Вот они, видите, получился у нас уголок. В нашем уголочке набрано из одной петли 5. И нам нужно провязать поворотными рядами, то есть начиная с изнаночного ряда, с изнаночной стороны вяжем изнаночный ряд, с лицевой стороны вяжем лицевые петли, с изнаночных вяжем изнаночные. Нам нужно провязать то количество рядов, которые нам нужно для бейки, для обработки. Вязали мы нужное количество рядов для нашей беечки. Закончили лицевым рядом. Переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Вот так у нас выглядит с изнаночной стороны. И далее нам понадобится крючок. Ниточку мы отводим за работу, чтобы она нам здесь не мешалась, потому что мы подхватывать будем ее Зара работает, то есть, мы ее подхватывать будем с лицевой стороны, чтобы у нас получился с лицевой стороны вот такая имитация пришив... ну, шва кетельного это, в принципе, так и получается кетельный шов, только сделано не иглой, а крючком. Для удобства можно снять на ниточку, если вам удобно. Вот так просто снимаем все петельки на ниточку, протягиваем ниточку и сшиваем, будем уже соединение делать с ниточки. Можно начинать прямо со спицы. Сейчас вам покажу. Ниточку я придерживаю, чтобы у меня петелька не растянула. Вожу крючочек в петельку, вот так. Затем нахожу там, где я... Так, сейчас я поближе приближу. нахожу дырочку, откуда я набирала первую нашу петельку. Первая вот не очень удобно, поэтому, говорю, удобнее будет набирать, шить, сшивать, соединять с ниточки. Ввожу туда крючочек, с другой стороны подхватываю ниточку, вытаскиваю ее на нашу и захватываю петельку которую мы сняли опять подхватываю со стороны спицы петельку ее снимаю мы вводим наш крючочек туда где откуда мы набирали с той дырочки где мы набирали наши петельки ввожу крючочек в эту дырочку с той стороны Показываем, подхватываю ниточку. У нас на спицах три петельки. Вот они, три петельки. Тут вот не очень, конечно, удобно их. Так. Вот эту петельку, которую мы вытащили, протаскиваем через первую петельку, которую мы только что сняли, и через ту, которая у нас была уже провязана. Опять осталась у нас одна петелька. Мы опять подхватываем петельку снимаем ищем следующий видите как у нас хорошо видно вот эти дырочки вводим крючочек в дырочку с той стороны подхватываем ниточку вводим ее в первую петельку и затем во вторую так я упустила ниточку так, вот она первые вот петельки они самые сложные потом рука привыкает потом ничего сложного легче будет я вам еще раз повторяю брать не спицы а если вы проденете вот эти через вот эти петельки ниточку опять захватили петельку вводим в следующую дырочку с той стороны захватываем нитку вытаскиваем ее через первую петельку и через вторую так, так подальше чуть это двину. сейчас чтобы вам так не было так еще раз показываю вводим крючок в петельку снимаем ее вводим крючочек в дырочку из которой мы набирали петли Захватываем петельку, вытаскиваем ее сначала в первую петельку, затем во вторую. Немножко такие манипуляции туда-сюда. Так, вот сейчас вытяну немножко. Вот что у нас, вот это вот сильно не стягиваем. Вот я немножко стянула. Этот у нас крась. Вот что получается у нас с другой стороны. Специально вам показываю все контрастными нитками, чтобы вам было видно, где, откуда, какие у нас берутся петельки. Так, еще раз вводим захватываем ниточку в одну петельку во вторую В принципе ничего сложного просто нужно приловчиться это намного быстрее чем делать кетельный шов иглой Сейчас дойду до уголочка. Покажу вам как буду делать уголочек. Ничего сложного вот в этом пришивании нашей беечки. Вообще мне кажется из всех способов пришивания бейки, этот, наверное, самый простой. Только что крючочек вот у нас сначала идет вот так, потому что по-другому не зацепишь. И как обычно мы вяжем. Так, не захватилось. Еще одна петелечка до угла у нас осталась. Так. Дошли мы с вами до уголочка, и сейчас мы будем вот эти наши петельки сделать также вот уголочек, как вот у нас сделан вот здесь, вот здесь. То есть нам здесь мы сделали в каждую, а сейчас нам вот эти 5 петелек нужно провязать. В одну петельку, так же как мы из пяти из одной здесь сделали 5. Так, подхватываем, вот она наша петелька. Вот она. Подхватываем петельку со спицы. Вводим крючочек в петельку, из которой мы набирали 5. Провязываем. Вот здесь нам нужно подтягивать немножко, подтягивать нашу основную ниточку рабочую, иначе будет здесь все расхлябано. Опять подхватываем петельку и вводим крючочек в то же самое место, которое делали предыдущие. Так нам сделать нужно все вот эти наши 5 петелек. Так, 2 мы уже сделали. Опять вводим крючочек в ту же самую дырочку, подхватываем, немножко потуже получается так то я так, запуталась немножко простите пожалуйста ниточки расслаились так еще раз подхватили петельку со спицы ввели крючок в дырочку из откуда мы набирали с вами 5 петель и провязали наши вот эти две Петельки. Опять подхватываем петельку со спицы, вводим в отверстие, провязываем наши две петельки. Единственное, что здесь нужно подтягивать, потому что у нас иначе здесь получится расхлябанно все. Так, и еще нам нужно сделать еще один раз. Все, вот это мы все сделали. Тут нам нужно будет подтянуть прямо наши петельки. И далее вяжем то же самое, как мы делали до этого. Подхватываем, находим следующее отверстие, откуда мы набирали наши петельки в начале вязания. Здесь уже нам сильно стягивать не нужно. И заканчиваем до конца нашей обвязки. Так. Вот это место потом у нас вот тут все расправится. Видите? Вот оно как у нас здесь с этой стороны получилось. Если бы это были спицы. Извините, ниточки одного цвета мы вот этих бы вот фиолетовых даже бы не увидели. Я это вам делаю специально, чтобы было видно, куда у нас входят ниточки и откуда что выходит. И вот так у нас получилась обвязка, это лицевая сторона, вот так у нас получился уголочек и вот так он получилось у нас с изнаночной стороны. Еще раз показываю, вот здесь поудобнее просто показывать. Вот так получилось у нас с лицевой стороны, вот так получился уголок и вот так получилось с изнаночной стороны. А сейчас я вам покажу, как можно упростить себе еще работу. Я сняла все наши петельки со спицы на брусовую нить. Вот так, просто иголочкой продела и сняла все наши петельки. Принцип тот же самый, только немножко получается удобнее. Посмотрите. Захватываем точно так же, как мы со спицы захватывали петельку. Находим отверстие. Только нам спица уже сейчас вот не мешает вот манипулировать нашим крючком. Вводим, захватываем ниточку, протаскиваем и протаскиваем через вторую так еще раз повторю точно так же как со спицы снимаем только мы ниточку оставляем пока захватываем петельку находим отверстие ну вот оно между двумя стежками вводим сюда крючочек захватываем с той стороны вытаскиваем через одну петельку и через вторую опять Захватываем петельку, находим отверстие, вводим туда крючочек, протаскиваем ниточку через отверстие, через одну петлю и через вторую. С ниточкой мне более удобно вязать. Вам нужно попробовать и такой вариант, и вариант со спицей и выбрать для себя более удобный. Вот этот вот просто больше, мягший здесь получается вязание. И мне кажется, что вот намного проще и легче вот соединять наши петельки. Опять вводим. Вытаскиваем вот эту ниточку, протаскиваем ее через первую петельку и затем через вторую. Вот смотрите, получается то же самое. Все один в один, только вот наша еще петелечка. Вот видите, все получается то же самое. Немножко вот тут у меня стянулось. Все получилось то же самое. Потом мы просто петель, ниточку вот эту подхватим в конце, когда закончим. Просто вот так вытянем и все. Наше вязание, вот это сшивание получилось точно такое же. Но мне кажется, с ниточкой немножко удобнее. Потом мы вот этот уголочек отпариваем и все наша обвязка вот такой вот все закончилось очень получается красиво очень быстро и аккуратно вот так у меня получилось закончила я пришивать бечку в конце мы просто вытягиваем нашу вот эту ниточку дополнительную так вот что у нас получилось есть, конечно, немножко вот тут неровности, но это все уйдет после стирки. Вот посмотрите, если бы мы сразу набирали в круговую, делали все четыре угла, а не так, как вот у меня здесь получилось, здесь начало и здесь, все было бы, мы бы вязали просто, набирали бы с лицевой стороны наши петелечки и вязали бы просто лицевыми петлями по кругу, Наши, наши вот эти ряды, нашу беечку, а потом бы соединили, также делая вот эти наши 4 уголочка. Вот так вот, вот еще раз вам показываю. Вот это у меня лицевая сторона, и здесь вот такой у меня получился кетельный шов аккуратный, а вот это у меня изнаночная сторона, что даже тоже очень хорошо выглядит. Сюда, вот в эту беечку, мы можем спрятать наши все ниточки, все отверстия, здесь вот когда мы закончили, закрепили ниточку крючочком. Закрепили ниточку. И вот эти вот все хвостики, все ниточки мы можем спрятать в бейку, просто вовнутрь. Вот так. Берем, захватываем наши все хвостики. И прячем, вот так вытаскиваем их, и прячем все в беечку. У нас вот это вот отрезается, и у нас ничего, никаких хвостиков не видно. Вот что у нас получилось. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.